Сегодня мы будем разбирать имя прилагательное. Рассмотрим предложение. Над бледным зеркалом пустынного залива затеплится звезда. В этом предложении есть грамматическая основа. Звезда что сделает? Затеплится. Затеплится что? Звезда. А разбирать мы будем слово пустынного. Залива какого? Пустынного. Вначале зададим вопрос и запишем. Залива какого? Пустынного. Это удобно, потому что по вопросу мы и определяем в первую очередь, какая перед нами часть речи. Не только по вопросу, но прежде всего по вопросу. Итак, мы написали вопрос. Пустынного какого залива? пустынного прилагательное. И теперь мы докажем это. Начальная форма этого слова – именительный падеж мужского рода единственного числа – пустынный. Далее мы рассмотрим постоянные признаки. Для прилагательного постоянными признаками являются качественное оно, относительное или притяжательное. В данном случае слово «пустынный» или пустынного, как отдается оно в нашем предложении. Это качественное прилагательное, потому что признак может проявляться в большей или меньшей степени. Очень пустынный, пустыннее, пустыннейший. Вот когда мы таким образом можем проверить, значит, перед нами качественное прилагательное. Далее. Непостоянные признаки. В данном предложении наше слово использовано в родительном падеже, в мужском роде, в единственном числе и в полной форме. И, наконец, последнее – это синтаксическая роль. Чтобы определить синтаксическую роль, зададим вопрос еще раз. Залива какого пустынного? На вопрос «какого» отвечает определение. Таким образом, мы выполнили морфологический разбор имени прилагательного пустынного в данном предложении и доказали, что это прилагательное, потому что определили, какими признаками оно обладает. На этом сегодняшний разбор мы заканчиваем. Всего хорошего. До свидания.